Доброго утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. С вами Дел и Эфи Всем привет. Сегодня мы выбираем персонажа вместе с Делом в игре Маранирс. Да, сегодня мы попытаемся отбить золото друг у друга. Я буду, вот, вот кем я буду, непонятно, кто это. Ты будешь в пещерный Что клуб за... в руке? Короче, буду, а я буду кости ранозавра. Я буду тебе показывать пещерные тусовки, да, а ты будешь косточки обгладывать. Так, Опа, я залагал, а нет, все. Я заметил. пошел отсюда, своей бумажки куда я ее кинул то буль, а, буль. я понял а <laughs> слишком слишком да? тепло надо охладиться да, да, да, да, охладить падающие булыжники да, давай же ты уже господи боже это да что такое? -то? это откуда оно? да что ты чё сам а себе страна взорвалась а надо, наверное, выбрасывать так так быстро. Получилось. Райская платформа. -ху -ху. <гас> <гас> Блин! Ты сам спустился, да? Слишком я, я за следующим пошел штучкой. Я понял. И все. Оп. Ух. Пошел нахрен! Ух, -мо! Это что за плюха было? Не ожидал такое, да? Не ожидал, да? Фактический амфитеатр. Блин, куда-то... Перед кем она извиняется? Я вот только одного не Не знаю. О, нифига, ты видел, куда я его кинул? Ага. у у у у у у у ни хрена, вот это мне сейчас повезло буквально. Ах ты, вот так, да? Да, вот так. Оп. Так. А в чем цель-то наша? Цель больше этих хреней разбить. Кребаный батон. Уйди отсюда. О, что это такое? Почему это так происходит? как ты хочешь? Ух, я так кидаю это я не пойму О, смотри какая штука О, боже. О, боже. О, боже. О, боже. Ой, ой, ой, Ой- ⁇ Иди нафиг. Иди нафиг. Иди нафиг. О. Все, ой, кончилось уже. Ты сам себя чуть не так. Вот это сейчас, да, было очень жестко. Ух- ⁇ Блин. Что происходит? Вообще не представляешь, что где делаешь. Что-то мы слишком долго тут. Да вообще. А, ты все. Да, я... Поклон, выйди вон. Ну, типа того. Ох, как много золота-то. Как много золота. Как много золота. Уху. Да, вот так вот, короче. Именно так. Дубинкой. Ты там что своей косточкой делаешь? Откройте. Откройте. Спасите. О, могучее сковороды. что-то дали? Могучее сковороды. Подожди, нужно подобрать персонажа конкретного под это. Я даже не знаю. А кто должен? Хотя, слушай, она подойдет. Только знаешь, вот в таком цвете. Каком-нибудь... Блин. Каком-нибудь вот таком. О! Слушай, я злая жонушка, Я сейчас тебя с сковородкой. Просто по самой не балуйся. А ты дайвингом, видать, занимался с зонтиком, да? Нормально. Чтоб не намочиться. Не обмочиться. Ох, йо, арктический амфитеатр. Что-то нам хотят, прям такого его дать. Так, что где происходит, я не а я на тебя смотрел просто ух ни хрена там да куда ж ты кидаешь -то? там там нельзя кидать Почему? и тут нельзя кидать куда куда на тебе заре я живой еще я рад за тебе ой ой ой ой ой ой ой ой ой да убери ты свою бомбочку кто подожди что произошло нас перебросил до да. на казани слишком долго мы там возились ты чё нахреневший я, я кто <свес> тихо убери свою <свес> сковородку да уди уйди со своими оба о! Так. Че? Ага. Слишком долго, слишком долго. облако корт Бокс. Какой <свес> еще, <свес> Ой, блин. <свес> Ты ч? что ли? выживаешь-то? Я в скафандре, не трогайте меня. Sorry, Sorry. еще извиняется. пт. Что ты... произошло сейчас, и не Нас понял, просто не перебросило, и во время этого взорвалась бомба. Так, ура. Не, нет, нас не перебросило. А как? Ага, ага, конечно. А как ты можешь Я, короче, объяснить? буду просто тебя опасаться. Так, что ты там? Ударок. Ага. <гас> <гас> <гас> это что за хрень? Друг за другом мы шатались. во, во, во. Ну, Че у меня забрали эту дичь? Во во во, во, во во во Вот это жесть. Вот это жесть. Ты... <с text> это сейчас было жестко. Так. <смотрите> Арктическое. Ой-ой. Да какого хрена? Че произошло? Я че-то не понял вообще ни черта. Ой-ой, я успел это капец ага, все ага, ага. что ли да все хватит с тебя ой, ой, вот это вот это сейчас просто а я там в дырку это реально дырка или че там происходит тихо поаккуратнее по со сковородочкой О -о -о -о. тихо тихо тихо Ой, там жесть! Подожди, что то происходит? Ой-ой-ой! Все, пока. Жестко, жестко, жестко. Так. Тут надо я. Просто. Это что же звонок? ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ни хрена у тебя там золото. Ну, совсем на чуть-чуть, кстати. Совсем на чуть-чуть. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сковородкой чечи. Сандри. А, Так, ну давай. финалочку. Каточка. Да, финалочку. Так, кого бы мне взять? О! Сейчас делаем все для подписчиц. По-моему, я это сделал. О, и ключиком. <с Pain> все, я готов. <с commenders> <сuelva> я <сuelva> тоже. Я Сделала? тоже. Милая девочка с топориком. Зеленоглазые. -то <psy>. Просто <сув> ее обидели. В свое время. Пока. Пока. Я успел. <смех> <смех> я успел отпрыгнуть. Э, тебя За просто тебя бросать. Успели спасти тебя. Так. <смех> да что ж такое так Там, там какая-то проклятая фигня. <смех> Курящий ринга Куда, Куда я ее кинул? ой яй яй Надо было прыгать, блин. Так, падающие булыжники. Так. Знаешь, в чем секрет? В том, чтобы не смотреть на тебя. Потому что секрета нет. Как это было жестко. Епона жесть! Прям в камень. Фатальный финиш. Блин! Да ладно, это был да реально, реально ладно, фатальный финиш. Да ладно! Это Всё? фатальный финиш, да. <свят> <свят> <свят> О, господи, вот это было жестко сейчас. Да, да, да, да, да, да, именно так. Все, наконец-таки. <свят> Ключиком по зубкам. <свят> ну, собственно говоря, вот так у нас получилось поиграть в Maronirs. Если вам нравится игру, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и оставлять свои комментарии. На ну, самом деле был Дэл и. Эйфисверк! Спасибо всем за внимание и пока-пока-пока-пока. Всем удачки и всем пока.